Заливаем бенз, да так, что положила стрелки. В жизни есть момент, когда душа срывает петли. Сколько можно тратить силы? Бесполезные посылы, брат, сорвемся с этой нити. Окна настиж все открыты, когда мое тело лишатал бил на бавал, музыка вдали ты мил пожар мне это нужно было так и знал движка сижу Пенс. Да так, что бак трещал от мощи Все на кураже, как будто гоним Тачки с Польши выходные пролетели Мы творили, что хотели Теперь, братик, дома надо отсидеться где-то Когда мое тело лишатал, Тишиной било на повал Музыка вдали мил пожар не это нужно было, так и знал Движка и Берегисью бинт, я сижу один Один на заброшенных дачах Пришла смс, всем пизда беги Что же это могло бы значить? Никуда бежать не буду Кину картофан в посуду Наконец-то время будет на русскую улицу. Вау, так и знал, движка свеже в воздухе, все дало и тишина. Вау, так и знал, когда мое тело лишатал тишиной была на повал. Музыка долит, и мил пожар, мне это нужно было, так и знал. Песня. По просьбе подписчиков, так и знал. Да вы меня убить хотите. Мне еще пришлось ее понижать. Потому что в оригинале там вообще... Когда мой тело лишь отдал, тишиной бело наповал. Прям вообще пищать надо. Бело наповал. У меня уже вот тут вот поется все в голове. Тут хотя бы немножко грудной этот регистр есть, а, а, а так вот если выше, то это вообще. Когда мы делали шатал, тяжелое было, наповал, прям пищать надо. Не, ну можно, конечно, на уровне спеть вот как в оригинале типа. А, вот это вот высокая партия, это же бэк вокал, значит. Когда мое тело делали Долитый, долитый, это нужно было, так и знал. Ну так не будет мощно, поэтому, чтобы мощно спеть, мне пришлось еще тональность для себя подбирать и так далее. Этот микрофон к 100 не подключен, зачем мне подключать микрофон, настраивать его, чтобы еще перегруз был там, да ну нахуй, как спел, так спел.